Быстрый пирог с рыбой, очень простой рецепт вкусного пирога, готовить мы его будем с рыбной консервой, горбушей, картошкой и луком, тесто готовим на кефире, в этом рецепте все гениально и просто. Приготовить быстрый пирог с рыбой очень просто, для этого нам потребует около часа времени и небольшое количество ингредиентов, а именно, кефир, яйца, мука, одна консерва, лук, картошка и немножечко соды. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовим все необходимые ингредиенты. В удобной посуде смешиваем яйца, муку, кефир и соду. Замешиваем тесто, оно должно получиться не очень жидким, примерно как 20% сметана. Режем картофель мелкой соломкой. Вкуснее тем, кто подпишется форму для выпекания вливаем половину нашего теста и выкладываем на него картофель. Лук обжариваем на сковороде до прозрачности, кладем к картофелю, горбушу разминаем и тоже выкладываем к начинке. Сверху заливаем другой половиной теста, разогреваем духовку до 180 градусов и отправляем выпекаться примерно на 40 минут, до образования аппетитной румяной корочки. Готовность пирога проверяем зубочисткой. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. А теперь ингредиенты. Кефир 250 мл, яйца 2 штуки, мюка 1 стакан, лук одна штука, картофель 1 штука, банка консервированной горбуши 1 штука, гашеная сода половина чайных ложки. Количество порций 5. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Жду вас снова.